Что ждет россиян во время частичной мобилизации? Информационная безопасность в современном обществе. Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Валерия Карташова. В зале заседаний Попечительского совета Казанского федерального университета прошло мероприятие, посвященное технической безопасности. Мероприятие прошло под председательством проректора по общим вопросам Решата Гузейрова. Вот именно обмен опытом, обмен э, теми наработками, которые есть у вас в разных регионах. Я вот даже в крайнем глаз проходил, посмотрел там поддельный Севастополь, да, интересная презентация была, в таких черных тонах все интересное, поэтому в момент того, что, на самом деле, интересно, то, что вы говорите, то, что вы уже наработали. И этот опыт, на самом деле, бесценен. В России объявлена частичная мобилизация. О том, какие последствия ждут россиян за попытку откосить, узнаете в следующем сюжете. Для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях,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 Наши независимости и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами. Алина Красильникова, Универньюз. В стенах Казанского федерального университета прошла Всероссийская онлайн-конференция ⁇ Информационная безопасность в современном обществе ⁇ О том, что было на мероприятии, смотрите в сюжете Амира Ахтямова.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 В КСК КФУ «Уникс» прошло мероприятие для студентов «День карьеры». Об этом подробнее в материале далее.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 Государственной премии Республики Татарстан имени Мирзы Махмутова были удостоены два представителя Казанского федерального университета. Директор общеобразовательной школы-интерната лицей имени Николая Лобачевского Елена Германовна Скобельцина и доктор педагогических наук заведующий кафедрой педагогики Высшей школы Института педагогики и образования Альфия Рафисовна Масалимова. Напомним, что государственная премия Республики Татарстан имени Мирзы Махмутова присуждается педагогическим работникам образовательных организаций, расположенных на территории Татарстана, за значительно научные, методические и практические достижения в области дидактики, подготовки педагогических кадров и внедрения эффективных технологий в образовательный процесс. Конкурс на эту премию был объявлен на нашем сайте Казанского федерального университета еще, по-моему, в мае, может быть, даже в конце апреля где-то было. И, соответственно, я решила поучаствовать, попробовать свои силы, свой потенциал научный. Это моя первая государственная награда, которую я выиграла в этом году. Огромное спасибо за развитие этого конкурса супруге Мирзы Исмаиловичу Махмутова, который также приложила огромные усилия для развития этого конкурса, так как благодаря этому конкурсу у нас есть возможность развивать и продолжать идеи наших академиков. На этом все. В студии была Валерия Карташова.